Ну, угу. Он без него уже не сможет, вот как его сейчас отдать куда-то? <соценно> <С кроликом был. соценно> Так и кролика, если закрыть тоже в клетку, чтобы получится, тоже будет сидеть страдать, что уже привык с этим котенком. Как он дышит именно быстро, у него сердце так бьется быстро. Уши подняли и слушали. Спать хочется, ой, как хочется спать, уже наделался, все, можно спать. Ухо таки стоит. Видишь, он к нему, как типа тулится, чтобы типа, ну, любви хочет прижаться, чтобы кто-то его, типа, обнимал, ладил, Ну, видно, он всю жизнь вот это в клетке Один? сидел. Один, да? не было не было любви. Один, а тут иди. чувствует, типа, Внимание. маленький, который его любит, там, обнимает, облизывает, типа. И вот у него такая любовь, типа. Закрывает глаза и балдеет. У него так дрожит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 Теплошь. Шкурка. Бурчит Не там хрюкает. Что там? Нож такой не них интересный. Нож прямо как у кошки похож. Да он и думает, что он кошка. Да, только у них вот этот передок получается, видишь, такой. Зубы только, наверное, разные. Просто Это у кошки рыбы, зубы получается этот нос. И все время дергает. Ну так я же говорю, так именно дергается этот Шо нос. Ну ты дергаешь носом, мастер. Это же роти. Ой, какой рот, смотри прикольный. Как барсук. Не обижаете меня не снимает пожалуйста. да я тебя не снимаю но только вот так направленно снимаю. тем не в рот заглядывайте все это мой любимый котенок я его люблю и все буду с он ему видно вот это вот у него сердце видишь у котенка медленно ну вот как он дышит типа медленно спокойно а вот этот прям так и стражит сердце нет, именно такая... так быстро хуй вот так вот дотрагивайся, вообще моментально сердце так бьется быстро у ну, нас ну, сюда слышно как он дышит слышно слышно ну, К микрофону как ты слышно Где тут микрофон? Ты снимаешь? Да. Так зачем так долго? Тихо. Слышно как звук какой? Конечно, ких ких. Ладно. Пойду я. Слышали как он дышит? Кто не слышал, вы ромчо включите, послушайте, ну, как они. Как он дышит, Геронка? Глянь, глянь, глянь. Морда к морде. Об... Слушай, нос к носу. Об... Ну, об... Обнялись? Смотри, нос к носу. Прижались, и один и другой, типа, любой надо. Ухом его еще обнял сверху. Да какую любовь? Ну, друзья. Ну, ну, дружеская любовь. Понятно, что не такая любовь. Я и говорю просто, что, типа, ну, любовь же не обязательно, это секс. Я имею в виду любой вообще просто, любви хочется, нежности, ну, близости. Ой, Это Ну, интересно понаблюдать за эти конец. В обнимочку лежат.